Раннее утро. Ну, можно сказать, что уже не раннее. Сколько сейчас времени? Полдвенадцатого. Полдвенадцатого. Уже полдень приближается. Ветерок прохладный, а солнце печет градусов на 28. Вообще Даже больше. больше? больше? Да. Такая свежесть. Падает. С моря. Ветер с моря. Довит. Потихонечку. Море шумит, здесь слышно. Волна. <laughs> ну да, его сегодня ночью раскачало, вероятно. Это уже два дня качает. Два дня ветер сильный. Дома совершенно... А, чувствуется просто. На распашку открывал не раз уже. На кухне, в другой комнате тоже. Люди отдыхают, как умеют. Мы с утра обычно самые активные. А еще более активные. Отбегали, отпрыгали, откатали. А попозже уже такой народ варияжный, Посидеть, подышать. И это же. Идем к морю нашем Приморским парком. лесу там, там, там, идем. Там кажется, что лес, вот. но это Приморский парк такой у нас шикарный. И с соснами, и с березами, и с лиственницами. И, в общем, замечательно. Это... Теперь я уже не пойму, оборвалось у меня. Что-то тут. Но все равно доброго дня.